Здравствуйте друзья! Сегодня 15 марта 2019 года и неожиданно вчера вечером началась пурга и до сих пор вот идет снег, все дороги засыпало, не пройти не проехать. Ветер будет очень сильный. На дорогу надувает снега и расчищать не успевают. Буквально вчера этого снега не было. Напротив нашего дома был чистый асфальт. А сейчас все заняло. Как говорил русский поэт, зима недаром злится, прошла ее пора. Okay. Даже под крышей сарайки надуло снега. Вот так вот мы, друзья, на Урале встречаем весну. С вами был Дмитрий Лаптев. Всем пока! Всего вам хорошего!